И эта информация заставляет их отдавать часть своего времени на реализацию этой идеи, точно так же добровольно и естественно. Тем не менее, чем больше людей одномоментно начинает выполнять действия, связанные с определенной идеей, тем в большей степени эта идея имеет право на существование здесь.